Друзья, знакомьтесь, Виктория Шматкова, генеральный директор компании «Зерц». Расскажите, где вы его производите? Как я понимаю, это не в Москве. Это Московская область, Ходьково, Сергиево-Посадский район, 60 километров от Москвы. Практически Москва. Офис у нас администрация Скоро все может находится, быть Москвой, да? Не да в Москве. Ну, по крайней мере у нас логистика водитель находится в Москве, работает и ездит отсюда туда. Мы сколько ни крутили эту ситуацию завести его там на производстве водителя там дешевле взять и так далее какие-то такие кадровые финансовые вопросы. Нет, не получается. Мы все-таки мы Москва. Нам из Москвы это удобнее. Потом основные поставщики комплектующих – это Москва, это все-таки uh -huh. не Ходьково. Они даже если в области, то в разных регионах, районах, там, да, то, наверное, это все-таки больше Москва. Склад единственный Ходьково, мы об этом предупреждаем заказчиков. А тут не планируете где-то поближе? Нам это особо не нужно. Заказчик, если хочет, доставку, мы доставляем. Это не составляет никаких проблем. А транспортные компании, которые по всей России возят, с которыми мы работаем, они где-то на границе с Москвой. То есть мы везем сразу из производства. А, туда. Они пересекаются, да, не, не ближе к Москве. Не доезжая да. до офиса. Да. да, не доезжая до офиса. А сколько там сотрудников работает у вас? На производстве да. около 30 постоянно, и мы набираем персонал тогда, когда это необходимо под большие проекты. Потому что проекты бывают менее срочные, более срочные. Иногда бывает нужно завтра, и мы начинаем работать еще в выходные, в две смены. Пока у нас работа там в одну смену и есть куда стремиться. А если э, в Москве в офисе вы можете подобрать и менеджера по продажам, и рекламщика, и что-то с точки зрения пиара вы понимаете, как вы подбираете сотрудников на производство? У вас есть специальный ну, человек, который за это отвечает? Ну, конечно, не я подбираю рабочих. Нет, просто я это... историю создания, когда вы были практически в каждой из областей, вы знали там немножко здесь. Вот мне было интересно про производство. Изначально мы занимались куплей и продажей, мы были дистрибьютором, у нас были эксклюзивные контракты. А с чего началось производство? Ну раньше, это сейчас мы работаем много с частными клиниками, раньше mm -hmm. мы работали больше с государственными. И тот, кто работает с бюджетом контрактами он знает что конец года это все нужно закончить все проекты нужно их поставить нужно подписать документы получить деньги и все у нас следующий год это уже следующая жизнь а у нас получилось так, что мы поставляли в клинику мебель. Не такой большой объем, но нам поставщик из наших российских, которых мы сами объехали, нашли, поставил такого качества мебель, что мы вынуждены были ее за свой счет переделывать, менять. И мы были практически в безвыходной ситуации, когда уже все, у нас декабрь на носу, мы и поставить эту мебель не можем, и мы ее не поставить тоже не можем. Да? То есть вот выйдя из этой ситуации и столкнувшись опять-таки на рынке вот, экспертов, на рынке медицинском, где-то я с кем-то работала, с экспертом, который уже открывал свое производство, не медицинское. Я остался без клиентов, закрывался, закрыл свое производство. И было такое, на перепутье, что дальше делать, мы ему предложили, а давай вместе организуем вот это производство. И мы под этого специалиста, производственника, который имел опыт работы на большом мебельном производстве, не медицинском. Mm -hmm. Соединили наши знания в медицине, получили разрешительную документацию. В дальнейшем мы переоборудовали, переукомплектовали все производство уже чпу электронными mm -hmm. станками. К сожалению, нам пришлось с ним расстаться потом в дальнейшем, потому что он не выдержал вот эту гонку и, и рост производства. Но запустил, помог. Он запустил, пока это было начально наверное, года два-три, он у нас работал. Потом пришлось расстаться, по его, наверное, вине не буду даже сейчас рассказывать, почему. Те, кто занимаются производством, они, наверное, догадаются, почему. А потом мы уже подтянули это производство сами. Мой компаньон, вот на сегодняшний день, который гинеколог по образованию, он переехал на производство работать. Я всегда шучу, что это, наверное, единственное производство в России, которым управляет гинеколог. Но кроме него есть еще профессиональный инженер, который начальник mm -hmm. производства, и вот он как раз подбирает кадры. Ну, то есть и он это, там курирует эту область, и да? Это действительно тяжело, то есть это не так, что мы здесь разместили где-то в онлайн вакансии свои, в онлайн каких-то источниках, и к нам пошел народ, и мы начали выбирать. Нет, там газеты. До сих пор работают в области. Мы сто раз подумаем, перевозить ли производство или нет, потому что мы потеряем рабочих. Рабочие угу. не едут никуда в другой с тобой. А, то есть район. еще локация ограничена, получается, конечно, работа. да. То есть мы понимаем, что если нам если мы хотим перевозить, а мы уже два раза перевозили, росли один раз, а второй раз не очень хорошие условия по аренде были, то нам либо переезжать в соседнее, куда-то здание нужно, или там район. Либо нам нужно терять всех рабочих и набирать их заново. Все эти истории с автобусами, довозом их, они не работают. Рабочие, они низкооплачиваемые, они не, не с высшим образованием, они обычно хотят работать там, где они живут, и 6 часов уходить домой, ну или там по сменам, смотря как они работают.